Ну ладно, давайте начнем лекцию. Я раньше много читал такие темы, но вот сейчас меня просят организаторы в основном о семейной жизни, о развитии личности там и так далее. Такие темы часто, но вот поговорить о здоровье, о том, как правильно жить редко удается. Хотя это фундаментальные вещи, вот если человек не знает, как правильно жить, он становится несчастным. Поэтому я рад, что вы пришли. Видите, у нас зал не заполнился. Хотя, допустим, сейчас я в Новосибирске читал о семейных отношениях в Иркутске, там был полный зал битком. То есть часто вот эти темы, они не привлекают сильно людей, они думают, ну что там, какое здоровье. Все нормально, <свят> вот. а потом кажется, что не все нормально со временем. <свят> Я потихоньку сейчас вам буду рассказывать, вот, как устроен человек, где слабые места, да, какие проблемы, нормально? Веды объясняют, что. Есть грубое тело, есть тонкое тело. Грубое тело мы изучаем в анатомии. Там нервная система, мышцы, там, все-все, вот это строение анатомии, это называется грубое тело, и даже все там химические реакции, там, и микропроцессы в организме, это все деятельность грубого тела. Но есть психическое тело у человека, которое не изучается в анатомии. И фактически, ну, многие ученые думают, что они знают они уже нашли ключик к психическому телу, они там измеряют его с помощью волновых приборов, различные делают агрегаты, которые ауру показывают и говорят, у тебя сила психического тела вот такая, а у тебя такая. И на самом деле они меряют просто электромагнитные волны, которые являются показателями работы грубого тела, а не тонкого. Если уж говорить о психическом теле, то оно, его энергетика она настолько тонка, что эти частицы, вот, которые связаны с деятельностью тонкого тела, психического тела, ученые еще не скоро откроют, потому что это, согласно венам, сама основа мироздания, это самые тонкие элементы. Ну, допустим, ни Wi-Fi, не какие-то другие там, Электромагнитные волны, они не могут повлиять на тонкое тело, на психическое. Они все влияют на грубое тело. А психическое тело, оно удивительно устроено. Психика человека взаимодействует с энергией природы, с энергией мыслей людей на нас влияют. Ну, то есть, вот если человек, допустим, думает о ком-то, он сразу же связывается с этим человеком. Я использую это часто на лекциях. Допустим, вы говорите, там такого-то зовут. Когда вы говорите, как зовут человека, вы его вспоминаете неосознанно. И я вот по этой памяти раз сразу человека нахожу и могу что-то что о нем сказать, потому что и происходит реальный контакт с этим человеком. Понимаете, можно по мысли проследить, по, по, найти человека. Но это не не так сложно, как кажется. Некоторые начинают себя обожествлять из-за из этих способностей. А эти способности есть у всех людей вообще, без проблем. Причем они бывают в каких-то направлениях врожденными, врожденными способностями. Например, если парень какой-то начнет думать о девушке, молодой парень о девушке какой-то начнет думать, она сразу же узнает об этом, что они, он о ней думает, мгновенно просто. Даже если он не говорил никому ничего, он просто вот о ней начал думать. И она сразу раз все... Она чувствует, как антенка у нее вот, сработала. Все, вот он обо мне думает. Моментально. Так работает система. И если девушке какой-то парень понравился, то на него оказывается влияние сразу. Он чувствует влияние на себя. Он начинает интерес, думать об этой девушке, привлекаться ей, интересоваться ей.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 у нее чисто, собственно, достоинство, замуж, замуж, замуж, замуж, замуж. И когда она так думает, то она всех мужиков разгоняет сразу. Потому что выдержать такую ну, напор невозможно человеку.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 А у мужчины счастье, когда им кивают то вот так, да, М? верят в него так смотрят верными глазами на него, так. Я счастье тогда, потому что у мужчины счастье означает победа, у женщины счастье означает гармония, нежность, отношения, счастье, гармония, такая чистота во всем, красота.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 Вот, «Хочешь отдохнуть – отдыхай, хочешь покушать – покушай, хочешь пить – пей, как некоторые меня спрашивают, замороченные знания, тоже замороченные знания». «Алик Геннадьевич, сколько человеку надо пить?» Вот представьте, как бы себе, два с половиной метра человек и такой метр с кепкой, тоже человек. И даже вот взять просто просто уже по-разному надо пить, понимаете?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 Центр, вот здесь находится центр, там находится э, судьба человека. Это такая глубинная память о наших прошлых желаниях и поступках. Если, допустим, взять, отвлечься от боли, от напряжения, от страдания и просто сосредоточиться на каком-то событии, которое влияет на меня, то человек может через концентрацию внимания почувствовать. В прошлом, что с ним именно было, что он получил такое событие. То есть эта память от нас не закрыта. Просто мы очень сильно прикованы к настоящему и к событиям, которые здесь есть, и мы не можем проследить связь. Но иногда бывает так, что человек, допустим, совершил уже в этой жизни какой-то поступок плохой, и этот поступок, он как бы чувствует, что не все коту масленица, что что-то может такое не очень хорошее со мной произойти из-за того, что этот поступок совершил. И когда в жизни это случается, что-то не очень хорошее, тогда человек прослеживает четкую связь, что вот за это я получил. Поднимите руку, а вот такое было в жизни, так проследили такую связь. Видите, это значит, вы изучаете свою жизнь, пытаетесь понять закономерности. Но есть два типа мышления. Одни мышления ⁇ это когда человек с помощью логики достигает истины, он пытается прослеживать связи. А другой тип мышления, это когда человек видит, что в целом вот это правильное знание, и он берет и просто пытается как гипотезу поверить, вот, что вот так, и пытается потом дальше уже с этим сравнивать свою жизнь. Это тоже интересно, важно, потому что, допустим, если предположить, что вот муж да, и достается не зря, и жена тоже, то сразу меняется вообще восприятие мира, Нужно как бы привыкать, не терпеть, стараться, чтобы все нормально было, а не пытаться как бы его по-своему сделать, если не хочет, как я, тогда вообще мотай. Вот. Ну и люди так разрушают, разрушают одну семью, вторую потом видят, что ничего не получается и начинают все равно приходить к мысли, что нужно все равно, как бы это моя судьба, привыкать. Вот к детям почему-то не возникает такой идеи, что не могут представить, как ребенок родился, не могу, как это как надо, хочется. Ну, пинка ему, побежал куда-нибудь, к другой маме. Нет, такого нет с детьми. И с родителями тоже такого нет. Вот какой есть отец, там мать такая есть. А вот с мужем, с женой почему-то у нас такая, такое мышление. Что мы думаем, что мы сами его нашли. Вот ребенка я не сама нашла, он у меня появился. Вот. Родители я не сам нашел, тоже -то появился. А ребенок... А муж и жена я нашел. Вот поднимите руку, кто не может найти себе мужа или жену. Что-то ищет, точно -то не может найти. Видите, вот не могут люди найти. Даже 5 рублей, если в Барнауле сейчас найти и искать пойти, то не найдешь. А само так по себе раз, нашел. Видите, Бог дает человеку близкого человека. Вот приходит время, и есть периоды даже такие вот, когда и эти периоды видны у человека по судьбе. Что вот приходит время, человек находится человека. Как он поступит с ним, неизвестно. Как одна женщина говорит, Тали Геннадьевич, вы сказали, что я через год замужем буду. Почему я не замужем? До сих пор. Я говорю, ну у вас же был вариант. Он говорит, ну это вообще не вариант. Ну, извини меня, как бы, если как бы. Ты зашла в магазин, говоришь, я за хлебом, и этот хлеб мне не нравится, это мне не говорит, почему у меня нет хлеба? Ну, потому что ты как бы копаешься в хлебах. Возьми то, что Бог дал, и живи с этим хлебом. Чего ты ковыряешься, ходишь. Думаешь, что тебе лучше положено? Это уже другой вопрос.